Со стороны сто дорог непрямых Выбирать только верные с тобой Мы не привыкли, сколько было отмерено В часовых Там, где ты себе и путник, и проводник Нам поют дороги, мантры, звезды при Веховых. долго где-то плутали мы Себя самих искали Эх, куда нас занесло Но теперь